Добрый вечер, меня зовут Владимир Шаров, а с вами курьерская служба доставка в Ленобласть Стрела. И мы начинаем свой полет из центрального района, но ну, в принципе мы можем начать свой полет откуда угодно по доставке из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, а также из Ленинградской области в Санкт-Петербург. И если вы хотите сделать заказ, вы можете, если проживаете в центре, допустим, или едете на работу через центральный район, метро технологический институт, Владимирская, Пушкинская, также по синей ветке технологический институт, то я могу принять ваш заказ прямо там в любое время, с 8 утра до 10 утра и отправится сразу же сразу же практически в любой район Ленинградской области по дальности не ограничено это может быть выборг может быть это сосновый бор пушкин гачно Луга, может быть, даже великий Новгород. Ну, чем дальше, тем естественно лучше раньше принять заказ. Можно даже вечером. Если вечером, допустим, забирать заказ, я могу подъехать, подъехать в любой район Санкт-Петербурга и а, принять заказ и утром его отвезти уже по назначению. Также и Тихвин входит, и Ладейное поле, в общем. Вся Ленинградская область. Вся Ленинградская область. Чудово также. То есть, да, Великий Новгород тоже, тоже это возможно, потому что а, проезд там а, ходят ласточки. И а это все утром рано. Утром отправляется в 7 утра, по-моему. До Выборга также ходят ласточки. Сосновый Бор а, ходит электричка тоже с утра. Ну, Владейное поле, если под Порожье, там чуть-чуть пораньше надо. Тихвин также, Тихвин. А, там а, по цене будет немножко побольше, потому что м, Тихвин бывает на автобусе надо добираться, на электричках не очень. Ну, а что касается вот всей северной м, части области, да, даже, возможно, это и не только Выборг, но и, допустим, Светогорск, Каменогорск. Там тоже автобусное сообщение. Это надо учитывать. Приозерск тут на электричке можно добраться. И все. Везде, везде здесь все города, которые могут добраться на электричке без проблем. Допустим, если у вас доставка в Пушкин, в Колпино. В любой город коммунар красное село тайцы то есть везде где железнодорожное сообщение везде сейчас по акции у меня доставка по весенней акции доставка 500 рублей пушкин колпина вот близ лежащий допустим сестрорецк вселорск петергоф пушкин колпина что тут еще? Но ну, Кировск там тоже с автобусом связано. Вот эти, э, вот эти все близлежащие города, это, может быть, даже и э, 400 рублей. А уже более отдаленные, такие как Сосновый Бор, гачина, Тосна И, в общем-то, все в пределах, э, в пределах досягаемости железной дороги. Кириш Волхов, все это Выборг, да, и вот здесь все вот в этих пределах. По весенней акции 500 рублей доставка. Что касается доставки в более еще отдаленные районы, где, допустим, адрес получателя, адрес получателя находится не у самой железной дороги, допустим, в городе, да, а где-нибудь, где надо проехать. Еще на автобусе дополнительно затраты на автобус включаются. Там уже будет чуть-чуть тарифы чуть-чуть повыше в зависимости от проезда на автобусе и времени затраченного. Просто может быть так, что, допустим, Если потрачено 5 часов, да, или 4 часа, или 5 часов, но может быть так, что потрачено 6, 8 и целый день, то это будет уже до 800 рублей доставка стоить. 700-800 рублей. Это все включает в себя в том числе и вечернее, то есть если я вечером могу... До 23 часов подъехать в любой район Санкт-Петербурга, и э, с утра уже отправиться, отправиться по местным местным значениям какое-нибудь, да, то вечернее, э, это вечерний забор заказа, это не входит э, в стоимость. То есть, как я с утра поехал, сколько часов? Э, больше, да, больше уже 6-7 часов. Это уже будет около 700 рублей. А все остальное, даже в пределах да, 5-6 часов работы с утра, я имею ввиду, это все будет 500 рублей по весенней акции. Вот, пожалуйста, как можно, как можно сделать заказ? Сделать заказ очень просто. Можно позвонить по телефону, отправить сообщение. Также можно ваших заказов. И здесь вы можете написать в Телеграме, и это все придет также и, в телеф... и на телефон ваш заказ. И также ВКонтакте таким же образом можете найти доставку для новой стрела. И сюда можете написать в сообщение, или в комментарии можете написать. Вот как раз по, под этим видео. Вот таким образом. Если кому удобно с утра, с утра я могу да, э, в центре. Могу в принципе и с утра подъехать тоже. Э, в любой район. Э, но тогда уже стоимость будет Немножко выше, потому что электричках уже будет перерыв. А я, ввиду того, что есть возможности ездить на электричках, ввиду того, что я их использую как транспорт. Но все, конечно, зависит от оплаты. Если вам нужно срочно, если вам нужно, допустим, вы оплачиваете дорогу, тогда я могу и... С утра забрать, допустим, где-нибудь в Санкт-Петербурге заказ и доставить его уже во второй половине дня и вернуться вечером. Вот оплату можете, можете перевести в конце рабочего дня получателем или отправителем, как вам удобно. Вот жду всех. Кому нужна недорогая быстрая доставка по Ленинградской области. Всем удачи, доставка в Ленобласть Стрела.